Меня зовут Батюла Ольга Владимировна. Я приобрела машину в вашем салоне Альтера. Мне помогал ваш менеджер Денис. <сёк> Ш... <сёк> Ш... <сёк> вот. Я осталась очень довольна. Спасибо вам об... большое за обслуживание.